7 марта 1945 года. В результате невероятного поворота событий единственный целый мост через Рейн оказался в руках американской 9 бронетанковой дивизии. Немцы в спешке выстраивают оборонительные линии на берегу Рейна, чтобы замедлить продвижение союзников. 24 марта Воздушно-десантные дивизии союзников начинают массированную атаку с целью захвата позиций к востоку от Рейна. Одновременно с этим организуются сразу несколько переправ через реку. Войска союзников готовятся нанести удар по центральной части Германии. Вступаем! Берегись, граната! Берегись, солдаты! Будь за теми Патроны кончились! Прикрой! Проблема с этим. Нет, бедный, вот так! Вот так! Вот разница с силы! No! <laughs> Let's move. Отличная работа, парни. Мы взяли лучшие войска Германии, надрали им задницу и отправили плакаться к мамашам вверх по рейду. Я горжусь, что служу вместе с вами, мужики. Вы все отличные рейнджеры. Сержант Рэндалл, еще кое-что. Я не знаю, как там по поводу джентльмена, но я тебе предлагаю стать офицером. Ты не хотел бы быть лейтенантом? Сейчас трудно найти хорошего лидера. Что скажешь? Я был бы очень рад, сэ. Дело в том, что нам тогда будет не доставать сержанта. Вы могли бы обратить внимание на Капрала Т. Я это запомнил, Леген. Иди поговори со своими людьми. Свободен. 16 апреля 1945 года. Красная армия начинает атаку на Берлин, столицу нацистской Германии. Полмиллиона солдат и мирных жителей погибают в ужасном сражении, которое длится почти три недели. Союзнические силы подходят к Берлину с востока и с запада. И Третий Рейх начинает обрушиваться перед лицом неизбежного поражения. 8 мая 1945 года немецкие вооруженные силы безоговорочно капитулируют перед войсками союзников. Война в Европе которая унесла более 50 миллионов жизней, наконец закончена. По всем странам-союзницам до сих пор День Победы в Европе официально празднуется в честь поражения нацистской Германии и падения Третьего Рейха.